Так, ну что, ребят, вот мы доехали до Ольховки, вот такой вот Мерседес, лупатик на 17 дисках, еще к нему будет такой 15-й диск, человек проткнул колесо, вот. но комплект резины он еще отдает, как бы автомобиль в таком, так скажем, непревзойденном состоянии, в общем, все как я люблю, ничего нового. Вот, с человеком сейчас уже поговорили, посмотрели, его прокатились, там требуют небольшие вложения по ходовой, ну и, соответственно, по кузову нужно будет подварить на нем дно, а, не закрывается автомобиль, с той стороны даже нету этих защелочек, вот. А так, в принципе, как бы, сейчас, кстати, покажу вам салончик, Но по кузову, кстати, обливали его очень-очень плохо, я думаю, что шагринку тоже все это видно. Вот. по салону не работают задние стеклоподъемники нет самих замков так поедем ручку не можем можем потерять, надо будет снять ее по салончику в принципе автомобиль заводится сейчас у человека пишет ПТС, можно найти ПТС что конечно немного напрягает а -а -а. магнитола не работает так сейчас я вентилятор немного выключу Заводится как бы хорошо, горят ошибочки, стандартный комплект АБС, ну мывайки мало, пробег 540 на нем показывает. А магнитол работает, но не горит экран, потому что у нас еще не работают задние стеклоподъемники, передние работают, все хорошо. Вот, ручник не работает, но в принципе на него. Так, и самое главное, не работает еще, но ну, не самое главное. Одно из неприятных, то, что не работает люк. Вот он начинает щелкать, как будет Нужно будет тоже с этим подразобраться. Ну, как бы с человеком по цене договорились на 95 тысяч рублей. Кстати, мне как-то писали в комментариях, почему у тебя все японцы да европейцы. не самые, и Mazda и всякое прочее. Ну что, ребят, я думаю, сейчас если человек найдется, пытается все нормально, то этот немец у нас будет в проекте. И будет в проекте он за 95 тысяч рублей. Ну что, ребят, посмотрели мы данный Мерседес. Хозяин ПТС так и не нашел. Но снял его с продажи, договорились по сумме. И по итогу он должен либо сегодня вечером мне позвонить, либо уже завтра с ним созвонимся и будем забирать автомобиль. Сейчас посмотрите, какой я нашел классный вид. Это, кстати, мост. Здесь есть даже такая табличка. Этот мост был взят подразделениями 89-й танковой бригады полковника Сомера. И впереди был Кёнигсберг. И все это произошло 22 января 1945 года. Вот такая вот минутка истории, так скажем. Ну а мы продолжаем движение, едем пока назад и ждем звонка от владельца автомобиля. Сейчас я уже в городе, ждем звонка от хозяина Мерседеса, перезвонит он там или нет. А пока выстрелил вариант, он вчера, правда, выстрелил за 65 тысяч рублей, а сегодня его уже продают за... А сегодня его уже продают за 78 500, по-моему, вот. Я с парнишкой созвонился, сейчас еду его посмотреть, он говорит, что крайний он сейчас ставит 75, вот. Если, в принципе, понравится, подойдет, то попробую уболтать его на 70 тысяч рублей, вот. и Мерседес тогда идет боком. Вот, конечно, такое отношение у людей не особо как бы приветствуется, что приехал, ну, как бы, как правильно сказать, будь готов, ну, ты продаешь автомобили, подготовь там документы, не документы. В итоге приехали смотреть, ехали, получается, мы туда-назад у нас ушло где-то 240 километров на автомобиле. Ну, как бы тоже не ближний путь. Не особо красиво получилось, поэтому еду пока посмотрю Nissan. Если Nissan устроит, то заберу его, и будет он в проекте. Да, кстати, по Nissan, это Nissan Primera 2000 года. 1.8 на механике, полный электропакет с кондиционером, но кондиционер там по какой-то причине не работает. Требует замены передних крыльев так как они уже сгнили так довольно-таки хорошо, и требуют замены порогов. И еще заметно у него заднее правое крыло. Вот. Ну, в принципе, не особо это и страшно, просто ценник на данный автомобиль начинается примерно от 150 тысяч рублей, он уже в рестайлинге. Вот. Так что едем смотреть, и там уже посмотрим, будет ли автомобиль в проекте или нет. Всем приятного просмотра! Короче, хотел подварить трубу сразу, потому что она вот здесь вот подсекала. На свет видна видно чернота. Думал, здесь как бы дырочка есть, ну и ладно. Но в итоге она вся как решеток, короче. Труба уже просто негодная. Просто, как правильно сказать, металлолом. Здесь подсекает вот чернота, здесь. Ну, много, короче, в каких местах она подсекала. По итогу, что я решил сделать? Вырезал просто весь этот кусок Поставил просто цельную трубку, нержавейку. И так будет проще, чем там куски наваренные, наваренные, наваренные. И все это дело непонятно как-то. В общем, сейчас прихватываю с той стороны. Потом вытаскиваю трубу отсюда. Она сюда немножко заходит, буквально миллиметра на три. А на резинках можно будет все это дело опустить вниз. Опускаю трубу вниз, обвариваю по кругу, подставляю сюда. И здесь, в принципе... Есть подход со всех сторон, чтобы ее можно было сверху тоже обварить. Как бы сейчас, как доварю, вам покажу, что у меня получилось. И да, как бы нет мягкого соединения, но его не было. Как бы покупать его пока нет такой возможности. Сварю так, а дальше уже будет видно. Так, ну вот, машина работает. В общем, все проварил. Мне тут помощница немного помогала. Ванна стоит с перчаткой. Затыкала мне трубу. Так, сейчас через минуту буквально еще включусь. Ну, в общем, вот, выгнал уже Мерседес. Вроде ничего не сифонит. Жена помогла съехать не с эстакады. Кстати, у меня кто-то спрашивал, а, как я сделал эстакаду. В принципе, тут ничего сложного нету. Это вот мне подогнал парнишка от строительных лесов. Вообще планировалось, что эстакада у меня будет, как вам сказать, намного длиннее. Но, естественно, целое мне никто не подогнал бы. Они были трехметровые. Но смысл в том, что на них где-то наехал машина, они были винтом. Здесь были винтом, здесь были винтом. И получилось так, что я вот две штуки подобрезал, примерно на одно расстояние, и уже от этого отталкивался. Вот. Здесь я их креплю вот такими вот болтами. В пол, в пол получается, забил, пробурил перфоратором, забил дюбель каждый раз затягивал. Да, может быть не особо удобно, конечно, яма, скорее всего, была бы получше. Но, в принципе, что есть. Эстакаду, кстати, сварил. А, как можете видеть, всякие разные трубки какие-то были у меня. Так сказать, из того, что было, то и делал. И здесь такие упорчики сделал, чтобы нечаянно не перескочить через нее. Так, да, Ну вот, снял я рычаг. Немножко его подточил, чтобы поровнее плоскость была. Но самая, получается, проблема в чем? Там должно быть просто отверстие, а здесь вместо отверстия уже овалы. То есть оно должно быть стоять стоя здесь, и колесо, когда автомобиль стоит, было завалено туда, в ту сторону. То есть их очень хорошо подразбило. Сейчас буду это все подваривать, делать. Подваривать буду каким образом? Сейчас поставлю рычаг на место. Выставлю, попробую затянуть его По максимуму, получается, сюда ближе Так как колесо было завалено туда Значит, надо по максимуму сюда попробовать его выдвинуть По максимуму затяну И поставлю, получается, колесо Все назад, все собираю э С шайбами И поеду прокачусь Посмотрю, чтобы у меня колесо все ровно стояло Посмотрю, как примерно это все нужно будет сделать Но ну, если, конечно, затяжка будет держать И потом все это дело Прихвачу Получается, прихвачу я а именно непосредственно вот эти вот шайбы. А, шайбу взял вот такие вот толстенькие. Почему? Потому что мне кажется, все равно со временем потихоньку туда уйдет на почках, на брусчатке у нас в Калининграде. Вот. Но еще проблема в том, что до туда не так-то или легко добраться. Но в принципе, я думаю, долезть можно будет постараться. Вот. Еще вот такой вот момент. О, тормозная трубка перекусана. Тормозная трубка, которая идет, получается у нас вот сюда, на вот это переднее левое колесо. И спидометр то, что барахлил. Я думаю, скорее всего, дело в этом. Вот он, датчик, получается, ABS. Вот. Еще, кстати, вот какой-то датчик, но я так и не могу понять, что это за датчик, честно говоря, и куда он как идет. Вот. Вот датчик Bosch. Bosch фирмы. Он тут подточен. Постараюсь как-то его поставить на место. Не уверен, конечно, что получится. Он, получается, отломался здесь. Ну, по крайней мере, постараюсь. Время уже ночь, сделал свет, поменял лампочку, пары все запотевшие, блин, не особо так радует. Ну ладно, все равно в любом случае их надо будет снять. Вот, разобрался со светом. В задней части авто теперь горит стоп, все горит, все радует. Вот, в принципе, как-то так. Да, еще я уже говорил, надо будет заменить трубку по сайлентблоку. Все четко, все хорошо. Все встало, всем доволен. Вот, сейчас. вам закончена. Соберу ту сторону. Потому там все разбирал. Фильтр, не фильтр, все было снято с автомобиля. Вот, приберусь и буду готовить. Завтра буду менять задние сайлентблоки. Кстати, то, что был люфт при редукторе, это не за этого. Проблема в соленблоках балки. То, что так бьет. Но это уже покажу вам завтра. Ну а что, заменил сайлентблок из задней балки. А, был он просто уже, я не знаю, но я его вот так вот раскурочил, потому что вот так влазить он особо сам не хотел. Резинки как такового не было. Палец сразу вышел. Вот. Поставил вот такие вот блоки. Кстати, с этими блоками а, шли болты. Болты шли на торкс по моему 14 -й. вот их я ставить не стал потому что мне, особо что мне доверие не вызвали поставил болты которые были а, болты были под 19 головку оленные вот так вот выглядят целинглоки по фирму поставил задние целинглоки обошлись они мне а, в 3800 но ну, не помню, комплект шайба не шайба есть продают отдельно целинглоки там стоит там в районе 3000 они. Но как бы взял на всякий случай, потому что шайба здесь тоже как бы не особо первой свежести, так скажем. Вот она, она, вот так вот выглядит. Ну, вот, добрался я до второй стороны, вот наш саленблок. как ну, я не знаю, как вам правильно сказать. Он просто гуляет, ну, живет своей жизнью. Не заморачиваясь от этого слова совсем. Да рукой. Рукой болтается. Но самое сложное, что не его. Самое сложное, за что поднять Мерседес. <свят> Который уже... Ну вот, ребят, чтобы было более нагля... наглядно понятно. А, вот у нас стоит втулка уже новая. Старую вон, я выбил там с помощью зубила, не зубила. Старая втулочка. Вышла. И, получается, ставлю новый сайлентблок. Две головки. И... Упирая их, впрессовываю, поднимая нам кратом за крепление рычага. Так, ну все, заменил я, получается, пинки пропали. Ручник, кстати, заработал, не знаю, каким образом, но заработал. Сейчас вот отъехал попробовать. Вроде все пучком. Спидометр, кстати, тоже работает, но немножко, как сказать, прыгает стрелка. Я сейчас получше закрепил датчик АБС. Получается... Передний левый, он у нас отвечает за спидометр, вот, заменил э -э, трубку тормозную, теперь тормозил все колеса, все, машина бок никогда ничего не ведет, сзади сайлентблоки поменены, все нормально, все будет. вот, теперь, в принципе, по технической части, я, скорее всего, все-таки заменю датчик БС, чтобы он нормально, корректно работал, все, я уже в гараже, сейчас будем приступать, сейчас снимаю, крыло, крыло у нас получается было новое перетираю его, перетираю бамбер бамбер тоже новый, черного цвета уже подобрал краску, съездил получается подбирал по люшку. взял 300 грамм и 300 грамм мне обошлось 1850 рублей, не знаю дорого недорого, ну оно получается краска 300 грамм но я ее еще разбавлю получается 50 на 50 50 процентов разбавителя туда получится 600 грамм, в принципе на крыло и на бамбер будет более чем достаточно сейчас все это крашу Подсыхает, завтра устанавливаю и полирую весь авто. Также возьму черную глянцевую краску. Не знаю, скорее всего возьму просто баллончик, аккуратненько подкрашу диски. Все диски не буду перекрашивать. И остатками краски пройдусь по автомобилю, немножко поубираю все тычки. А, да, и почему еще мне нужна краска будет с баллончика? Извиняюсь за ветер, наверное, шумит. А, нужно будет покрасить данную накладку на окна. Так что приступаю сейчас к разбору. Вот снял крыло, снял уже бампер, сейчас все это смываю и по быстрому зачищаю и приготавливаю все под покраску. По передней части автомобиля, я думал будет здесь все намного хуже, здесь все относительно все относительно целое, так скажем. Это непонятно, что за провод, конечно. А это провод на повороте. Здесь все целое, металл весь целый. Как бы здесь есть под бампером под лыжером, кстати, все целое вот. есть ржа куда без нее. но, в принципе, как бы это же более чем боль, тем, что находится под крылом вот ну, вот, крыло я уже зашкурил отмыл его теперь э -э, работал на машинке, кстати, скажу э -э, на машинке сначала шисотом кругом на сухую а потом уже с водичкой, получается, дотирал серым с и Итак, вот у нас так выглядит сейчас бампер сейчас сначала его отмываю и после этого уже начинаю зачищать но есть небольшая загвоздка у меня закончился праймер по пластику то есть в принципе бампер можно было бы и не грунтовать вот, пройти с праймером и просто покрасить праймер он бесцветный идет для лучшей сцепки так скажем красного покрытия он у меня закончился остался только в баллоне ехать за ним, ну, не имею пока такой возможности съездить. Почему? Потому что к 7 часам у нас семейный ужин, так скажем, который я не могу пропустить. Здесь все протиры перекрою эпоксидным грунтом. Буду красить прямо на этот грунт. Почему? Вы можете посмотреть в моем видео, я красил на Mercedes 124, там я все подробно рассказывал, на какой грунт можно красить, на какой грунт нельзя красить. Вот, поэтому на этот грунт красить можно. За подробностями видео по покраске китайского крыла на 124 МСДС. Так, ну что, ребят, смотрите, я прошел, получается, эпоксидным грунтом по крылу, где были протиры, и по бамперу я прошел, как он правильно называется, по-моему, пластик праймер или что-то такое на банке написано, для увеличения акдезии краски к пластику. Приступаю к покраске. Сильный ветер, извиняюсь за звук. Ну вот я автомобиль отмыл. Отмыл его хорошо прям с губкой. Почему? Потому что сейчас уже покрыл крылья базой в гараже. Чтобы завтра он у меня уже был до... к вечеру готов, чтобы я мог все поставить и начать его полировать, чтобы автомобиль был перед полировкой чистый. Ну вот уже полностью покрашено заблокировано крыло. Не без пыли, конечно. Вот. Ну, пыль, в принципе, это все с Как бы проблемы в этом никакой нет. Получилось очень даже хорошо. Ничего не подорвало, не закипело. Вот результатом. Более чем доволен. Вот они, эти вмятинки, которые присутствовали. Ну, ничего страшного. На эти вмятинки я даже... На эти вмятины я даже внимания особо сильно... Не фокусировал. Ну вот, уже подготовился к полировке. Сейчас хорошо сболтаю пасту. Да, кстати, теперь, ребят, теперь я модный. Было недавно на день рождения, мне подарили вот такой вот гайковерт. Для этого постоянно брал у соседа у дяди Игоря. Вот, теперь уже потихонечку обрастаю своим инструментом. Ну что, мешаю пасту и начинаю полировать капот. Сейчас пол капота полирну и посмотрим, какой будет эффект. Здесь мелкие царапины, не царапины. Здесь же все паста убрала. Вот такой вот глянец. Ну вот, капот уже полностью полирнул. Вот такой вот результат. Да, есть полы там, да, здесь есть мятенька под сампонец. Но по состоянию то, что было, по весам царапинок, на царапинкам, в этом состояние намного лучше. Вот. Ну и с другой стороны, этот автомобиль будет продаваться там по самому низу рынка. По-моему, дешевле даже не будет в Перенеграде. Я думаю, этот результат, этот результат будет просто бомбезным. Сейчас э, полирну фары. После фар полирну то крыло. И уже можно будет устанавливать покрашенное крыло и бампер. Вот, подполирнул фары. <с> Не обошлось без переключений. Короче, начал полировать эту фару, она была лобнута И стекляшка просто отстаковалась. Ну, я думаю, приклею как было так скажем, на суперклей и будет держаться, я думаю, никуда не денется вот, а сейчас под наждачку уже убрался тут были царапины ну, тут не только царапины, тут еще есть такие моменты от плохого ремонта предыдущего, не предыдущего хозяин немного снял шагрень и сейчас все это буду выполировать шагрень, царапинки чуть подобрал полтора тысячи наждачки вот, выглядело это примерно как-то вот так Ну, куда это но ну, это просто также здесь также надо будет под наждачку здесь убирать самое нормальное было покрашено это капот и крыша крышу тоже надо будет полирнуть потому что крыша тоже там вся в вся в, в общем результат покажу Я сейчас начинаю протирать крыло и полировать его так ну что скажу так стало заметно лучше ну как бы мяты не мятен все равно все но после полировки нет таких да? явных косяков но ну, вот это вот осталось конечно но это уже так покрасили вот так ну, вот поставил уже вот кло вот все это дело выглядит по цвету в принципе вообще четко прям даже лучше не придумаешь так сейчас надо немного будет подвыставить пару и в принципе можно уже накидывать бампер поставил бампер вид конечно поменялся причем здорово поменялся Крыло я полностью не полировал прям ну, не снимал всю шагрень, но это лучше, чем здесь. Также здесь сейчас тоже пройдусь с наждачкой немного и все это дело полирнул Крыло было точно такое же. Да, как бы прям всю грень я не убирал, она есть. Здесь есть вот последствия после ремонта. Люди не перебили риск. Риск перед тем, как фунтовать и красить все риска проявлена. Но это лучше. Вот так вот. К сравнению попробую сейчас вот так еще подойти. Какая дверь какое крыло. Капот. Ну, капот вообще полирнулся. Здорово. Получился. Конечно, вот к пятницу на весь вихпорт. Но я думаю, ничего страшного. Ну вот и подполирнул крышу немного. В принципе, результатом доволен. Конечно, не идеально, там какие царапины глубокие, все все равно дело пооставалось. Но уже намного лучше, чем было как и с капотом. В принципе, все красиво. Вот. Сейчас буду зачищать крышку багажника. Почему? Потому что не знаю, будет видно или нет. Хотя такое невозможно не увидеть, по-моему. Вот такая вот шагрень. Как будто красили валиком. Вот мой дом так в отражении смотрится. И давайте покажу вам крышу. Вот такая вот шагрень. Я думаю, разница очевидна. Поэтому беру наждачку и начинаю все это дело зачищать. Почему? Потому что пока на улице еще светло, мне удобно сделать. Было капот, крышу и багажник. Это я делаю, а это, в принципе, все я смогу уже проливнуть сделать в гараже. На крыло, да, выделяется на фоне двери. Даже вот видно по отражению окна. Очень даже здорово отличается. Ну ладно, сейчас, короче, полирую. В принципе, все показывать не буду. Сейчас еще крышку багажника вам покажу. Дополировываю автомобиль и покажу, что у меня получилось. То есть, смотрите, ребят, сейчас сильно выеживаться не буду. Полторашка наждачка безо всяких там, как правильно сказать, брусков и всего прочего. Просто вышаркиваю. уже следующий день дальше продолжаем заниматься mercedes ом. по багажнику вчера не успел показать но я думаю сейчас в принципе заметно что шагрень стало намного меньше подстер ее полирнул ну как бы эффект вы видите да Вот такие вот глубокие царапины конечно не убрались но эффект от этого дела есть получилось намного лучше чем было также полирнул по бокам Крышу, капот вы видели. В общем, сейчас выгоняю и начинаем все это дело подкрашивать. Но самое бомбезное получилось это капот и крыша. Потому что они были более-менее покрашены. И два передних крыла. Ну и соответственно бампер. Я красавчик. Бампер вообще изумительно получился. Итак, начинаю подготавливать краску, чтобы подкрасить диски. Баллон я уже предварительно заболтал. Просто беру также емкость. Емкость краски немного наполнил. Теперь беру кисочку, купил такой набор кисочек, себе в гараж. И иду все это дело подмазывать. начал потихонечку расклеивать все это дело и сейчас буду обезжиривать после преобразования ржавчины и подтампонивать уже сам кузов как буду готовить краску сейчас вам покажу итак ребят готовим краску чтобы подкрасить беру лак Лака налил к примеру если я обнурил сейчас посмотрим 20 грамм 20 грамм лака лак я добавляю 20 грамм краски краска у меня осталось крыла из бампера Добавляю 20 грамм отвердителя. Даже чуть побольше добавил, 25 грамм отвердителя. Все это дело перемешиваю. Ну, вот, навел такой порядочек, так скажем, под капотом. Приклеил уже поворотники. Они, кстати, не работают, но... Отверстие чем-то закрыть было надо Вот, они, кстати, здесь и стояли Вот, по двигателю Теперь двигатель все чистенько, все красиво Пороги у меня получились Как-то вот так Просто баллончиком черный глянец Тем, что подкрашивал диски Подкрасил и пороги Теперь уже белых вот этих вот пятен нету То, что там скола не скола были Смотрится очень даже неплохо По автомобилю мне осталось Прибраться в салоне, наполировать салон прибраться в багажнике, все свое оттуда выгрести. И, в принципе, автомобиль уже готов на продажу. Но, есть одно такое небольшое, но на улице идет дождь. Хотел, блин, без дождя записать видео, полный обзор, осмотр автомобиля. Есть что, немножко повременю с этим делом. Ну что, ребят, вот и заканчивается проект. По данному Мерседесу. Мерседес будет сегодня или завтра уже выставлен на продажу. В принципе, все дела по нему закончены. Автомобиль показал себя, так скажем, с хорошей стороны. Потому что я на нем тоже большую часть времени ездил. блин Дождик, конечно, хотел показать вам без дождя. Но идет дождь, придется немножко помокнуть. Как бы. Что сделаешь? Это Калининград. Здесь по-другому, мне кажется, не будет. Здесь погода меняется три раза в день. По данному автомобилю. Как вы смотрели видео, полностью его полирнули, подкрасили рыжики, подкрасил немного диски. В общем, привел его в такой, скажем, божеский вид. Сейчас я вам покажу уже и перейдем, наверное, в салон, там дальше договорим и уже будем подводить итог. Полностью сколько вложено, за сколько купил. Все это вместе, все подведем, подведем, подведем и вычитаем сумму, сколько уже удастся на нем заработать. Да, и, кстати, у меня выходят видео не после того, как автомобиль продан. У меня выходит видео в основном перед тем, как автомобиль встает на продажу. То есть многие блогеры, которые там делают автомобили, что-то еще, они сначала продают, потом там у них выходит видео и всякое такое. Нет, ребята, вот как есть, так есть, так скажем. Никаких нюансов, подводных ко мне не будет. Так, ну что, давайте же уже подведем итоги по данному проекту. Смотрите, автомобиль мне, получается, вышел в 95 тысяч рублей. Начнем считать расходы, которые у меня на него ушли. Когда я ездил смотреть, у меня ушло тысяча рублей на бензин, сразу плюс к расходам. Я сейчас здесь сделаю такую табличку, чтобы примерно понимать, во сколько он вышел. Я так считать в уме не буду. Просто небольшой такой, так скажем, типа стрим. Сейчас все посчитаем и сделаем. На бензин ушло тысяча рублей. Я переобувал автомобиль, на переобувку у меня ушло и прокатку дисков, прокатку одного диска, остальные диски были ровно еще 3000 рублей. Потом на... я красил на ней бампер и крыло, у меня ушло 1850 рублей за краску. Лак это все у меня было, сюда включать в этот автомобиль не будем. Помимо этого я покупал датчик температуры охлаждающей жидкости, он у меня вышел в 1500 рублей. Я менял задние соленблоки балки Задние соленблоки балки обошлись мне в 3000 рублей. Почему? Ну, потому что с такими соленблоками, конечно, по ходовой ну, не особо было его продавать. Да и самому было некомфортно ездить. Я, кстати, на нем проехал. Проехал на, на нем я порядком, наверное, половиной тысяч километров. Вот, пока он делался, как бы, проект немножко подзатянулся. Хотелось бы раньше, но пока на этом автомобиле ездил, еще у меня в проекте есть Nissan Almera. Вот. Он сейчас у меня как в роли поджопника. Потому что автомобиль как бы понравился на автомате. Ну, удобно, впрочем. Вот. Жора масла у автомобиля не наблюдается. Двигатель не дымит. Как бы все. Вообще, блин, прикольный, короче, Мерседес. Был бы на автомате, возможно, я бы себе его оставил как... Восстановил бы его. И оставил себе как просто обычный, как семейный автомобиль. Чтобы на нем делать всякие разные движения, передвижения. Впрочем, Расходы, в принципе, все, но давайте еще отнесем к прочим расходам, давайте по максимуму добавим 3000 рублей, это я покупал черную краску, чтобы подкрасить пороги, я покупал малярный скотч, покупал кисточки для того, чтобы там диски подкрасить с того же самого черного глянцевого баллончика, ну и по мелочи, где-то там я какую-то, по-моему, пленку покупал, что полироль. Давайте микрофибру тряпки отнесем. В общем, 3000 рублей у меня ушло туда-сюда. Назовем, назовем этот расход так. Сейчас вот здесь появится сумма, не помню. Ну, я не считал, честно вам скажу. Но выставлять на продажу я его где-то буду в районе 155 тысяч рублей. Со 150 я его отдам. Это будет самый дешевый лупатый. Причем в более-менее или менее нормальном состоянии, на ходу. Как бы без срочных вложений. За эту сумму, я думаю, в принципе, 2-3 дня он продастся. Ограничений никаких не имеет, ничего нету. И если это видео уже вышло, или видео там еще, допустим, там не вышло, если видео не выйдет, то я запишу уже концовку по данному автомобилю, что он там продан. Но я думаю, видео выйдет раньше, чем он продастся. Так что всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч. Будем продавать, искать новый проект. Всем пока.